Всем привет, меня зовут Глеб, и вы находитесь на канале ⁇ Бесплатная школа видеоблогера ⁇ И сегодня мы разберемся, как менеджер YouTube-канала работает с рекламодателями. Кроме работы с самим видео и инструментами YouTube, менеджер должен уметь работать с рекламодателями и в целом знать принципы рекламы. С одной стороны, он должен периодически анализировать выгодные предложения рекламы, поступающие на почту. С другой стороны, менеджер должен знать, где и как продвинуть канал заказчика с помощью рекламы. К примеру, рекламная кампания Водворс для видео может помочь вам увеличить количество просмотров и привлечь на канал новых подписчиков. Или вот еще один вариант: для начала, под Подберите подходящий канал, пропишите для себя, что вы хотите. Также нужно согласовать контент с тем, кто будет рекламировать канал заказчика. То есть продвигать канал заказчика с помощью других каналов и видеоблогеров. В итоге больше людей узнают о вашем канале. Вы получаете трафик, а в случае, если канал направлен на продажи, кроме трафика, вы получаете еще и потенциальных клиентов.